Состоять. Я стою здесь среди дюн, небо синий, ветерочек, ну, около моря, сейчас я к берегу подойду, я не знаю, услышите ли мой голос. Сегодня оно так шумит, раскачалось, вчера у нас была, не вчера, а сегодня ночью, гроза, молнии сверкали во все края, Короче говоря, ночь почти бессонная. Но, конечно, она же сегодня будет самая короткая. Сегодня летнее солнцестояние. И время будет дневное сворачиваться тихонечку ночь через несколько дней начнет расти. Иду я к морю. Если голос будет слышен, то хорошо. Но релаксация. Сам шум моря. Я там покручу на налево. Где-то, может быть, звук будет больше, меньше. Немножко настроение какое-то сегодня грустное знаю, как будто праздник Влад этот праздник государственный. Называется он, он праздник Лига. Чего-то грустно. Когда-то в советское время его не разрешали праздновать. А сейчас на здоровье. Но как-то настроение придавлено. Все-таки этот ковид всем по нервам бьет. Уже не столько по нервам, сколько какой-то ну, деградация, наверное внутреннего своего состояния. Чего? Я сделала одну прививку. Флазер. Следующий будет в июле. Какая-то возможность будет перемещаться. Когда все время видишь одну и ту же картину, она уже как бы начинает приедаться хотя море оно и есть море когда к нему приходишь все исчезает остается одна стихия смотрела ролики у юры позоровского про она у них там крадут вообще Люди как слезы. Негде не упасть. А у нас только отойдешь от центрального подальше границы, легкие И ни, ни души нет. Ни направо, ни налево. Ну, редкие спортсмены с палками вдоль берега тут И велосипедисты. Конечно. Галты тут. Чайки добывают себе в виду. Вообще удивительный наш пляж Балтийский берег. Древности чистят, но ничего здесь нет. Убирается он каждый день. Вся эта травка, которая выбрасывается, все вычищается, все здесь прорезывается зубчиками. Я в центр не люблю ходить. И ничего не могу делать. А вот это приговаривание. линия, только посмотри. Там гонит. Да, я вижу купающихся. Ну, нормально. Надо попробовать. наверное, если у в море, у совершенно не слышно голос. У меня простой мобильник. что вижу.